Очень приятно присутствовать сегодня на этом мероприятии благодаря Олегу Владимировичу. Дорогие друзья, вы знаете, сегодня очень много говорили об этом приборе, который создали эти великолепные науковцы. Я женщина, которая охотница за инновациями. Да? Вот все, что происходит в мире, мне все это интересно. Медицина это промышленность, не имеет значения, что хочу поблагодарить первое, что меня пригласили к вам удивительные люди, извините, что я как бы от того, что хотела сказать, а, уникальные, каждый по-своему спикер, а, драйвуют всех и все уже заведенные, да, на, на все то, что вы предлагаете, на все то, что вы делаете, вы большие молодцы. А, хочу рассказать, скажем так, об этом приборе Олег Владимирович. На той неделе мы познакомились с Олегом Владимировичем. Это было мероприятие в Трусковце. А, значит, приуроченный Муслиму Магомаеву, конкурс. И так получилось, что мы все вместе встретились, там, представители посольства, мы были на этом мероприятии. И как бы была презентация этого прибора, мне говорят, хотите э, сделать массаж? Люди записываются, а я говорю, давайте сразу, ну, я не буду как бы ждать, давайте. Соответственно, попадаю я как бы на массаж лица. Чтобы вы понимали, я за свою жизнь не пила ни таблеток никогда, ни бадов никогда. То есть я как бы человек, который вообще очищен этому всего. И естественно, за, это, за свои 10 лет я делаю массаж лица сама. Я прошла курс и делаю сама. Я попадаю, коллега Владимировича, на массаж токовый и понимаю, что все то, что я делаю сама, это совершенно не то. То есть все то, что он делает руками, этими перчатками, это совершенно более глубже, это, скажем так, это вот такие вибрации в теле, начиная с лица и по всему телу. И ты лежишь и не понимаешь. И когда я ему сказала, что происходит со мной, у меня как бы конечности ног горячие, что со мной такое? Он говорит, это женская энергия, он, ничего себе. Вот, это только лицо, уже не говоря о том, что тело я еще не прошла. Ребята, у нас... делают как бы руками, да, оно как бы все, ну, вибрирует все тело, от, это, не, я еще не имею этого прибора, чтобы вы понимали. Но дело не в этом. Дело в том, что у нас каждый вечер был ресторан, вот каждый вечер ресторан, ресторан. И Лега Владимирович мне говорит, слушайте, а мы едем в автобусный давайте поставим тебе прибор. А я, чтобы вы понимали, по жизни просто драйв. Драйвовщица, настроение у меня, всем подымаю настроение, все. И тут мне ставят этот прибор вечер был обеспечен для всех. Возле меня танцевали все. Мужчины вообще не отходили. Они только вдвоем наблюдались. Что происходит? Сами были виновником. То к чему я это веду? Что, на самом деле, я очень горжусь, что у нас в Украине есть такие люди, да, которые, скажем так, людям дают возможность быть здоровыми без всяких каких-то операций, да, каких-то сложностей. Да? Потому что, на самом деле, здоровая «Человек — здоровая нация». Я хочу, как бы не то, что, знаете, комплименты одному человеку, комплименты команде. Потому что вот сегодня такая ситуация произошла со мной. Утром сегодня, вот руку вы видите все, да? Это не специально. Я, скажем, так как энергии много, ну, короче, я снесла утюг. А прихожу сюда и говорю, слушайте, как бы, что мне делать? А он говорит, сейчас. Это третий раз, рука была вся красная, тут все было. Вот, третий раз кремом намазали, все, уже даже не болит, даже не печет. Вы можете представить, что творят наши науковцы? Да, так что, да, большое, большое вам огромное спасибо. Конечно же, Трусковец, сразу скажу, произвели впечатление сильное. Мэр загорелся, мэр хочет, чтобы во всех санаториях Трусковца было лечение водное и, соответственно, помощь этого препарата. Большое вам спасибо, мне очень приятно присутствовать. Вы все очень такие необычные, каждый по-своему харизматичный человек, очень необычные. Я вам желаю, чтобы вы не останавливались ни на своих достижениях, ни на своих желаниях, чтобы вы все были здоровы, счастливы и, конечно же, богаты. Здоровый в теле, здоровый дух!